Не так давно я попал на приватный проект с такими же ребятами, как я, которые готовы творить, создавать и развиваться. И сегодня я вам расскажу, что же я успел сделать за последние несколько суток игры на этом сервере. С вами, как всегда, я Саша, и вы попали на MindStack. Приятного просмотра! Любое выживание на проекте начинается с его открытия, на котором я смог присутствовать, что очень даже удивительно. Официальные речи, первая смерть, начало выживания и поиск места для будущей базы. Типичный сценарий, по которому идут все майнкрафтеры. В самом начале выживания меня нашел Кубовский. Он раскопал мою могилу, в которой я сам себя замуровал, и составил мне компанию. Привет. Что такое? Кто это? И вроде бы, вот она, отличная команда, Саша и Кубовский, феи Винкс, две супер-девчонки из Total Spice, Барби Size Girls. Но у судьбы были немного другие планы. Так как Кубовский по большей степени спидранил, он полез в пещеру. Я же пошел за ним, но из-за недостатка здоровья я не смог последовать за ним. И в итоге мы разделились. В этой пещере я смог добыть достаточно железа и алмазов, но Крипер решил испортить мне всю малину и взорвался за моей спиной. С этого момента я решил не медлить и найти место для дома. Изначально я поставил себе требование не уходить далеко от спавна и построить свою базу как можно ближе. Но как бы я ни старался, подходящей для меня территории я не смог найти поблизости. Поэтому я положил большой и толстый болт на это требование и построил базу там, где мне это было выгоднее всего. Я смог найти относительно ровную территорию в снежном биоме. Хотя я изначально планировал строиться в дубовом лесу, но это не важно. Главное территория. Территория есть, ресурсы добыты, но вот еда... С ней был напряг. Огромный напряг. Единственное, что у меня было, это хлеб, который не сильно меня насыщал и быстро заканчивался. А пшеница росла, ну, очень медленно. И тут тебе кажется, либо ты умрешь от голода, либо в групповухе зомби, которых было достаточно в ночное время суток. Но я все же смог найти решение проблемы с провизией. Оказывается, недалеко от меня находились две деревни, которые стали моим спасательным кругом. Одна деревня находилась среди ледяных пиков, другая в равнинном биоме. Рядом с деревнями постоянно маячили разные животные, и чтобы тупо не умереть от голода, я начал перевозить двух животных каждого вида на свою базу. Ну а теперь мы подобрались к самому сладкому моменту. Это строительство замечательного особняка, лист материалами которого вы сейчас видите на своих экранах. С добычей ресурсов не было никаких проблем. Да и со строительством тоже особо не возникло. И кстати, расскажу вам такой маленький лайфхак. Вместо железных и алмазных инструментов лучше использовать золотые. Они намного быстрее железных и дешевле алмазных. Прочность тут не особо важна, тут не надо добывать херово тучу ресурсов. Итак, давайте подведем итоги данного выпуска. Мы с вами в короткие сроки смогли найти территорию для базы, создали ферму растений и животных, добыли кучу ресурсов и возвели свой дом посреди вечной мерзлоты.